Всем привет! Роясь в интернете, я наткнулся на один благотворительный фонд, и от информации о нем я просто охренел. Уставный капитал фонда – 750 квадриллионов рублей. Эту сумму даже не представить – более 15 нулей. Вы сами можете в этом убедиться на сайте Федеральной налоговой службы. Международный благотворительный фонд Рюриковичи от родства Августа Кесаря зарегистрирован в 2004 году. И вот что здесь шокирует – уставный капитал этого фонда 750 триллионов рублей. Номинальная стоимость та же. Для сравнения, уставный капитал самой дорогой компании России Роснефть 105 миллионов, а ее стоимость 69 миллиардов 907 миллионов долларов. Это почти 4 триллиона рублей. И это почти в 200 тысяч раз меньше, чем уставный капитал этого фонда. 100 самых дорогих компаний России стоят 36 триллионов. До да что компании? ВВП страны 86 триллионов, и в этом фонде почти девять тысяч годовых ВВП целой страны. Бюджет России 13,4 триллиона. И в этом фонде один бюджет. 55 тысяч. Это нереальная сумма, это стоимость всего, что есть в России. От земли с недрами до всего, что построено снаружи, включая и самих людей. Благотворительный фонд. Само название говорит, что он помогает людям. И сейчас самое время. Если если разделить эту немыслимую сумму на каждого гражданина России, то у каждого окажется по 5 миллиардов. Владельцем и учредителем данного фонда является некий долгорукий Симанский Рюрикович Маномах, Георгий Пятый Николаевич. Кто это вообще? Хозяин всея Руси? Все, что я смог на него найти, это одинаковые статьи, ссылающиеся на публикацию в газете «Совершенно секретно». Если коротко, это Архимандрит, якобы потомок Рюриковичей, был осужден на 8,5 лет за разврат, мужеложство, мошенничество, подделку документов и многое другое. Он также был среди подозреваемых по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Но все это 90-е годы, а фонд образован в 2004 году. Основным видом деятельности является деятельность по уходу с обеспечением проживания прочее. Дополнительные виды это предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа, печатание газет, прочие виды полиграфической деятельности, строительство жилых и нежилых зданий, разработка и снос зданий, производство земляных работ, издание книг, издание журналов и периодических изданий, предоставление займов и прочих видов кредитов, предоставление прочих финансовых услуг, деятельность в области права консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, научные исследования и разработки в разных областях деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, деятельность в области медицины, прочее, предоставление социальных услуг и деятельность спортивных объектов. Этот фонд занимается всем, и во всех этих сферах ни хрена ничего нет, как и нет никакой отчетности о его деятельности. Такое ощущение, что его создали с целью хранения капитала, ведь благотворительные фонды налогами не облагаются и хранят многие тайны. И это не все. У этого товарища еще 5 благотворительных фондов, зарегистрированных в 2003 году. Благотворительный фонд Всемирный институт христианских исследований государства и права имени Петра Аркадьевича Столыпина. Уставный капитал 270 триллионов рублей. Номинальная стоимость та же. Следующий Международный благотворительный центр реабилитации и защиты прав детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Уставный капитал и номинальная стоимость 90 триллионов рублей. Далее, Некоммерческая организация Всемирный благотворительный центр реабилитации и защиты прав детей-сирот инвалидов с детства и оставшихся без попечения родителей в честь чудотворной иконы Божьей Матери Державная. Уставный капитал и номинальная стоимость 90 триллионов рублей. Следующий. Автономная некоммерческая организация Фонд развития паралимпийского движения России Спецназа, МВД, ФСБ и Министерство обороны Российской Федерации. Уставный капитал и номинальная стоимость 30 триллионов рублей. И, наконец, некоммерческая организация Благотворительный фонд Василия Павловича Соловьева-Седова. Уставный капитал и номинальная стоимость 30 триллионов рублей. Даже не знаю, что сказать. Такие огромные суммы на эти деньги страна может безбедно жить 10 тысяч лет. И все это принадлежит явно не тому, на кого записано. И кто это? Действительный хозяин России или это деньги Путина? В любом случае эти фонды никому не помогают. А как они громко звучат? И если взять только эти два фонда помощи сиротам, в сумме у них 180 триллионов, и направить эти деньги на помощь сиротам, инвалидам и больным, у нас были бы самые счастливые и защищенные дети в мире. А что на деле? Человек выходит из детдома и несколько лет не может получить положенное ему по закону жилье. Он совершает преступление с целью попасть в тюрьму, чтобы было где жить и чего есть. И это не единичный случай. Один из таких Сергей Антипин из Магнитогорска. Он совершил грабеж и сел на пять лет. И только после этого суд обязал чиновников выделить ему жилье. А я в очередной раз убеждаюсь, что денег немерено, но власть делает все для того, чтобы чтобы люди были нищими рабами. Такими легче управлять. На этом все, друзья. Смотрите видео о платных парковках во дворах, о борьбе Путина с коррупцией. Подписывайтесь на канал и не теряйтесь.